Да, севернее мы находимся, Москвы. Намного-намного севернее. Здесь еще вот природа вообще не проснулась. Еще только вот начинает, начинает только листочки маленькие. О, хе хе хе, -хе первая монетка. Да, ну! Да, сигам. Империя, я говорю, кладет стрелку прям в горизонтали. Поход, денежка что ли. Кто там? Денежка. Такой. Сигнальчик такой, кстати, я его достал с двух штыков. Представляешь? Маленькая монетка. 58-й год. Сколько она стоит по каталогу? Смотря какой монетный двор. А если нет монетного двора? Как нет, не бывает такого. Что я нашел? Вот это да. Вот это находка. Прям единичный экземпляр за сегодняшний день. Хоть железка вот так. Толстая такая, плоская. Да, да, тут вообще огромная железка. <связь> ну, как задорно, так обязательно похочется кстати, у Сига классные сигналы такие железки. Я такое брямка, не блюм-блюм-блюм-блюм. Но ты все равно их копаешь. Я все копаю. Надо привыкнуть все равно к сигналам. Ну, родной, удиви меня. Чем-то кроме зайца. И это точно заяц. Огромный, да? Больше волка. Посмотрите, как бровки-то домиком сразу. Канину только что нашел. Знаешь что? Не, подожди. Кто-то мне обещал что-то эпичное. Смотри. С открытием сезона. Да ну! Волк! Да ну нафиг. Не-не-не, не нафиг. Целуй волка. У меня аж бутылка выпала из рук. Люблю крестики поднимать. Горизонтальная линия кладется. Какой красавчик. Старый, кстати, очень. Ну, ну вот это мы... действительно интересно. Да. Позаранку в поле. Да, непростой поле здесь. Дорога почтовая шла. А почта там стояла. Здесь вот еще две дороги, получается. Посередине поля шла дорога и вот с той стороны дорога шла. И они привыкали в одну дорогу где-то вот там, в той стороне. Мы туда как раз сейчас пойдем. Давай ты пойдешь к себе в норку. Да, ну но это нечестно. Я же так и буду теперь с ним ходить. Мамка нашлась. Может быть он э, только видит свет. А их же на зиму откладывают яйца, и они вот только весне уже вырастают такие. Господи, какой он сильный. Вылезай. Ну или не вылезай. Ладно уж сиди. Будь здорово. Мистика. Принесим. Тихо, я же здесь сижу. Ты Что только не сделаешь на камеру-то. Я их ненавидел. Я их всегда в детстве любил. Хе-хе, провод. Скажи мне, почему я снимаю всяких хламок, когда ты находишь гренадерские пуговицы и что-то в этом духе? Это загон такой. Покажи ребятам хоть какая пуговица. Не покажу, я жадная, она моя. Лайк не поставит. Ну пускай репост сделает. После этого в комментариях будет написано сиськи. Он этого не слышал. В общем, пишите в комментариях. Волк! А где крестик? Иди ты. Не бей меня! <связывая> ну мы же его сняли. Куда сняли? Ну мы его сняли. Я тебя сниму, <связывая> Находка первая. Волк. Что? Я тебя съем сразу. Ну это пока, пока <связывая>. все, что у меня есть в кармане. Ну, пока кое-кто дрыхнет и принимает солнечные ванны, работы идут полным ходом. Седло. Николашечка копеечка. Да, правильно, видишь, определил я. Ой, волк, это же ну, твои очки. очки. Помнишь, ты их потерял в прошлом году? Да. Нормани. Нормани. Это, наверное, 3D-шные. Возьмем с собой. Да ну тебя! Это супер находка века. И других частей лица. Вот это находка. Блин, Сигмо вообще, конечно. Стрела. Да ну. Стоп, стрелы, я тебе говорю. Это серьезная находка. Смотри. Да ладно! Блин, никогда не ходил такой. Йо. Это как минимум вот эти века, вот 10, 1, 13, когда воевали стрелы. Вот это сигнал. Монету Блин. не дает, но такие вещи. Ты посмотри, вытащил я его. Я уже закопал. Глубокое, да, была? Получается вот трава. Какой слой огромный. Блин, вот, вот это нахуй. Нифига <смех> он цепанул, да? <смех> да. Обалдеть. Ну четкий сигнал прям. Чистый чик-чик. Представляешь, в руках держишь так. Да только ход, не как... съешь ее давай. Сколько лет? Шпагоглотатель. Блин, шикарно вообще. Да, вот это есть. Да, да. Угу. Ну, пойдем теперь мой сигнальчик проверим. Давай. Правда, я не помню, где я от страха изумления. Бросила прибор, а вот он. Не-не-не, где лежало прям, да. А, ой, включи его. Господи. Ты я по кругу прошла Ну я педант Посмотрим я... О, еще одни очки да. Теперь... Теперь у нас семейный танцел <свят> <свят> Ты под стрелы так плесал. <свят> <свят> Мне нравится твоя прическа сегодня Ты... Ты наполовину панк, наполовину вол. Плюс 56. Как правильно, кумок или комок? Комок Деньга. Деньга ем. Надо помыть ее. Сейчас. Все, не по мелочи идем. Одна, вторая копейки Пряжечка. Ты давай мне продолжение колокольчика найди колокольчик достань мне вашине или вашин номер так понимаю не так. хочу целиком собрать хотя бы надпись прочесть сик отработал пойдет отдохнуть маленький ну что родной сегодня заканчиваем мы с этим полем да. Движется к концу у нас уже все Находили мы с тобой с 5 утра до 5 вечера, да? Не, ну не с пяти, конечно Ну с пяти Давай здоровы. поваляем да. Будьте здоровы, живите богато Мы уезжаем на долгие Чего? Куда? До дома, до хаты. А, на долгие. у меня своя песня